Перевод в 3 миллиона долларов был сделан между Карвером и экспертом химии Саташи Эсакура за два дня до газовой атаки в Йокогаме. Мы полагаем, что Карвер заплатил Эсакур за это. И опять же газета «Завтра» первый выпустил репортаж. Твоя миссия — уничтожить Эсакура. Его работодатели серьезно охраняют его, так что постарайся быть как можно менее заметным. А, Сатоши и Сакура. Похоже, ты и Карвер были сильно заняты газетными заголовками. А, мне кажется, вы говорите про эту газовую атаку, мистер Бонд. Джейнс Бонд. Это дело между тобой и Карвером закончилось. Мне кажется, единственная вещь, которая кончается, это ваша жизнь.